Приветствую вас, дорогие друзья, гости зрители канала Секреты Ютубера. Сегодня я хочу вам рассказать о том, как точно узнать, измерить э, длительность клипа э, внутри Adobe... Э, sorry, sorry, sorry, что-то я про Adobe начал думать. Конечно, внутри э, DaVinci Resolve. Ну что вы, Семен Семенович... Так вот, но прежде чем а, начать говорить про Давинчи, конечно же, Давинчи Резов, хочу сделать небольшое, небольшое обращение к своим зрителям, к своим подписчикам, гостям, а, или даже не обращение, а, а скорее всего обращение просьбу. А, нет, нет, нет, не просьба о помощи финансовому каналу для его развития. Нет, э, просьба несколько другого плана, хотя тоже финансовая. Дело в том, что э, мои два близких мне дорогих человека, достаточно близких, достаточно дорогих, моя подруга и ее десятилетний сын э, на данный момент живут э, в Донецкой области, в Горловке. Что такое? Горловка и какая там обстановка, надеюсь, никому не нужно объяснять. Это кромешный ад. Люди живут и не знают, завтра они увидят солнечный свет или же нет. Или, может быть, их уже не будет на этом свете к завтрашнему дню. Поэтому а, я решил обратиться к вам с такой просьбой помочь... Найти деньги на то, чтобы они смогли переехать из Горловки в Донецк, из Донецка в Самару, а из Самары уже ко мне поближе. поближе. По сути, цена вопроса – это каких-то 15 тысяч рублей. Именно столько стоит переезд в мирную жизнь. Именно столько на данный момент стоит цена двух человеческих жизней которые мы вместе с вами можем спасти. Если бы я мог э, сейчас сам быстро изыскать эти 15 тысяч рублей, я бы, конечно, сделал бы это незамени... незамедлительно и не откладывая в долгий ящик. Но, к сожалению, э, в данный момент я не располагаю подобными суммами, подобными средствами. Э, да и самому нужно тоже что-то думать о том, как бы что-то покушать как бы дотянуть, собственно говоря, до зарплаты, до аванса. Поэтому, если вы можете, если вам не безучастна судьба двух людей, молодой девушки 38 лет и ребенка, которому еще не исполнилось и 10 лет, то помогите, чем можете, собственно говоря. Помогать вы можете перечисляя деньги на банковскую карту Сбербанк. Реквизиты вы видите на экране. Кроме того, вы можете купить какое-то видео или оплатить подписку платную у меня на Boosty. Тоже вот адрес на экране. Также все ссылки, все реквизиты будут под описанием к этому видео. Вот. Как только наберется необходимая сумма, я закажу им билеты, чтобы они смогли переехать сюда. Те люди, которые будут оказывать помощь, все ваши имена, фамилии будут отображаться в видео, в следующих видеоуроках, чтобы страна знала своих героев, своих меценатов, своих добродетелей. Ну, собственно говоря, вот такое вот обращение. Ранее приношу вам огромную благодарность от себя и от моих близких людей. Ну, а сейчас Давайте поговорим о том, о чем мы хотели поговорить, а именно о том, как узнать длину клипа в DaVinci Resolve. Для чего это может понадобиться? Да, собственно говоря, много для чего. Например, для того, чтобы точно подобрать э, аудиоподложку под этот клип. Ну что ж, давайте пойдем и посмотрим, как мы это можем сделать. собственно говоря как же нам узнать длину клипа допустим вот у нас э, имеется подготовленный клип вот он какой-то такой вот длины а, нам Здесь. необходимо точно определить э, его длительность конечно кто-то может сказать что а вот же есть время и если вот Передвигая ползунок, мы будем обращать на э, изменение Я времени. Мы можем посчитать, э, сколько секунд прошло от начала до конца. Да, но это, это же нужно все высчитывать. И, а это, собственно говоря, э, тоже отнимает какое-то э, время, которое мы могли бы потратить на собственное творчество. Поэтому проще сделать таким образом. Вот мы выделили э, наш клип. Далее мышкой э, кликаем э, любую область данного клипа. И выбираем э, строку Change Clip Duration. Ну или э, нажимаем комбинацию клавиш Ctrl плюс D. Э, нажимаем и вот получаем... Вот такое окошечко. Change Clip uh, Duration. То есть изменение длительности клипа. А здесь мы можем выбрать uh, формат отображения. Uh, время или кадры. фреймы Вот. А вот, собственно говоря, сама длительность. То есть uh, в секундах, это у нас длительность клипа 36 секунд и 1 доля секунда. Или же... 2161 кадр. Вот, собственно говоря, мы можем изменить здесь длительность, нажав кнопку Change, изменить. То есть ставим здесь нужное нам время и изменяем длительность клипа. Но нам не нужно ничего, собственно говоря, менять, так как мы хотели узнать только сколько по времени длится этот клип. То есть 36 э, секунд длительность нашего клипа. А, соответственно, именно такую аудиодорожку мы можем сюда а, и подложить. А, ну, собственно говоря, здесь мы тоже самое видим, если звуковой а, канал, аудиоканал выделим. И здесь вот посмотрим длительность. А, вот таким образом мы. А, и узнали, какова длительность данного отрезка видео. Если видео данный, данное было вам полезно, понравилось, не забываем ставить пальцы вверх, подписываться, естественно, на канал. Какой? Правильно, на канал секреты ютубера. Не забываем про колокольчик, все дела, лайки, комментарии, пишем, задаем вопросы. И не забываем про мою просьбу о помощи. Все реквизиты, все данные будут внизу, в описании к видео. А я с вами на данный момент прощаюсь. Всех вас обнял, поднял.